Потолок с коробами в несколько уровней и с полусферой посередине. У нас есть два ригеля, которые нужно обшить. С третьей стороны ригеля нет, но для симметрии мы сделаем короб. И четвертый получится сам собой, когда мы соединим два откоса. Короба мы делаем в первую очередь для того, чтобы отойти от стены и получить ровную поверхность для следующего уровня. Три стороны готово, остался еще один короб но его делать неудобно потому что мешается вот эта бетонная ступенька наверху здесь удобнее сделать второй уровень а к нему снизу приделать короб между откосами Второй уровень готов, теперь можно соединить два откоса, сделать разметку для кольца посередине и разметку для третьего уровня, вся разметка сделана, для третьего уровня готов периметр. Между откосами каркас установлен и на потолке сделали разметку для кольца в нескольких вариантах, чтобы снизу посмотреть какое лучшее для изготовления. Осталось зашить гипсокартон и присверлить змейки по выбранным окружностям. Закончили всю шумную грязную работу. Осталось прикрутить полоски гипсокартона к змейкам. Мочите загибать бортики на такие маленькие радиусы, это долго. Поэтому сделаем надрезы через каждые 5 сантиметров. И у нас получится бортик вот такого вида. берем сначала внутреннее кольцо затем внешнее после прикручивания бортиков нужно нарисовать линию для змейки нижней для этого устанавливаем лазер на необходимый уровень и проводим карандашом по красной линии После этого ставим перемычки, прикручиваем змейку и лишнее срезаем. Внутренний бортик готов, теперь можно прикручивать внешний. кольцо готово ровный потолок готов осталось сделать крестообразной перемычки и сферу внутри кольца перекрестия готовы осталось сделать сферу внутри сфера делается по шаблону вот таким образом но вся толщина, лишняя, забивается всякими отходами, пенопластом, гипсокартоном, все что есть. Когда уже останется маленький просвет, накладывается смесь и стягивается вот так по кругу шаблоном. И получается сфера. Белый вариант потолка готов. Установлены багеты по низу. Скорее всего, по верхнему краю тоже будут. И сфера готова. Очень хорошо получилось. Ровная, красивая. В общем, вид интересный.